Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс Лесон Но Хан Детские библейские рассказы на английском дорогие друзья Продолжаем изучение детских библейских рассказов на английском Итак, первое предложение Моисей возглавляет народ на всем его долгом пути Время какое? Безусловно, настоящее Возглавляет Не возглавлял И не будет возглавлять А именно возглавляет Значит, настоящее Как же это будет звучать на английском языке? Moses is leading лидировать, возглавлять это to lead но поскольку глагол is Moses is leading это уже не глагол, а производная глагола Моисей есть возглавляющий the people людей on a long trip на длинном пути Откуда Моисей знает, куда идти? Предложение, предложение вопросительное. Время знает настоящее. Как же мы скажем на английском? Знать – to know. Итак, предложение будет звучать следующим образом. How does Moses know where to go? How – это как? Можно сказать, откуда. How does Moses – как? Моисей – No знай, where to go, куда идти. Он следит за особым облаком, посланным Богом. Время какое предложение? Настоящее, длительное или продолженное? Как же мы скажем? Следить – это to watch, или смотреть to watch, или наблюдать to watch, или сторожить – это все to watch. Или, допустим, сторожевая башня есть у свидетелей ИГУ – это э, watchtower, сторожевая башня. Итак, он следит. He is watching. За особым облаком. A special cloud. Посланным Богом переводится как Z God Put Z, которое Z God Бог послал Put the туда. Пут – это ложить, класть, в данном случае посылать. He is watching. Он есть следящим. A special cloud. За особым облаком. That God, который Бог, put the – послал туда. Моисей и весь народ – Идут туда, куда Бог перемещает облако. Время настоящее. Предложение утвердительное. Значит, как же мы скажем? Моисей и весь народ идут туда. Moses and the people follow. Моисей и народ people follow. Следует. Follow to follow это следовать следовать за мной follow me follow это следовать Moses and the people follow Моисей и народ идут или следуют за туда where God где Бог movies движет чем the cloud облаком Можешь ли ты показать облако? Предложение какое? Вопросительное. Время настоящее. Мочь, уметь, можешь. Это э, can. Как же мы скажем? Можешь ли ты показать облако? Облако, клауд. Показать ту шоу или point. To point. Итак, как же будет звучать? Можешь ли ты показать облаку? Can you point to показать point to the cloud облаку? Дорогие друзья, давайте поработаем с вопросительными предложениями и переведем их на английский. Кто перемещает облаку? Безусловно, можно в двух вариантах перевести этот вопрос. Время настоящее. Если вообще по жизни, как факт, можно так сказать, Does who move the cloud? Кто перемещает облако вообще-то? Так можно спросить. Правильно будет? Правильно. А можно и сказать, именно в настоящем длительном времени, продолжительном времени, Who is moving? Кто есть перемещающим или движущим moving the cloud? Ну, безусловно, Бог перемещает облако. God is moving the cloud. Бог есть перемещающий облако. God is moving the cloud. Дорогие друзья, дорогие ребята, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. Соулон, so бай, пока. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго, пока!